О новых трендах этого сезона, весеннего, может быть, еще и зимнего, узнаем прямо сейчас у дизайнера головных уборов Анна Андриенко. У нас уже в гостях в «Полезном утре». Анна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. И вновь Ух. головные уборы, которые вы к нам принесли, касаются прекрасных девушек. Совершенно верно. Где же верно. мужские? Ну, все самое лучшее. Женщины забрали у мужчин. Детям и девушкам. Как вы считаете, вообще стоит а, отмечать, сняв головной убор сегодня, или лучше, наоборот, его... Или лучше повременить? Да. Ну, вы знаете, головной убор а, на сегодняшний день это не только показатель тепла, но и показатель стиля обладательницы, тот, кто его носит. Поэтому снимать, наверное, совсем нет, но поменять на что-либо другое, да, вполне. Итак, на что нужно менять? Смотрите, а, на сегодняшний день я бы отметила несколько трендов. Это а, шляпка-пилотка, а, либо таблетка, которая уже несколько сезонов а, является фаворитом. Которая сейчас на вас? Совершенно верно. Ее можно носить, либо больше одевая на лицо, на лоб, либо наоборот смещая на затылок в стиле Жаклин Кеннеди. А, также несколько сезонов остается в тренде в моде шляпа Федора как раз-таки ту, которую мы позаимствовали из мужского гардероба. И девушки с удовольствием на сегодняшний день это сочетают не только а, с пальто, но и с пиджаками, и даже, я вам скажу, больше с пуховиками. И еще один тренд, который буквально-буквально в этом сезоне нас захватил, это а, береты в стиле Шанель. Кстати, а на показе Шанель а береты из Твида были просто фаворитами. Это вот как раз наш третий вариант, который присутствует. Да. Вопрос возникает серьезный. Вот шляпка-таблетка. Вот вы действительно выглядите достаточно элегантно, Благодарю. выглядите прекрасно. Но вот как в повседневной жизни это сочетать? То есть, ну, мне кажется, с пуховиком такое точно не наденешь. Особенно сейчас вроде весна, но номинально. Но вы знаете, опять-таки, дизайнеры сейчас полную эклектику в образе приветствуют. И порой с пуховиками можно носить не только мужские шляпы, но и таблетки одеваю, вот как я, допустим, на затылок. Скажите, а что категорически нельзя сочетать? Вот что вы не советуете? Сложный вопрос. Затрудняюсь. Мне кажется, знаете что, часто можно услышать фразу, не совершенно не идут никакие головные уборы. По крайней мере, я точно у своих коллег и друзей слышу от них подобное. Вот вы действительно встречали в своей практике человека, которому не подойдет ни один головной убор? Не согласна. Наверное, мало было примерок. То есть, в любом случае, любой человек должен найти что-то свое. То есть, это просто нужно пропа ошибок. Это знаете, как очки постоянно примеряешь. То же самое со шляпкой. Да, совершенно верно. То есть, чем больше мы экспериментируем, тем мы найдем идеально лучший вариант. Петербурцев можно назвать экспериментаторами? Вы знаете, я недавно прочитала статью о том, что в России предпочитают черный, коричневый и черный, черно-коричневые, серые цвета в головных уборах. Но скажу вам честно, тот цвет, который я вам сегодня принесла, желтый, это в нашей компании самый продаваемый цвет. Поэтому говорить о скромности, простите, у петербуржцев я бы не стала. То И... есть чувство стиля присутствует. Да. Конечно, головной, головной убор ⁇ это не всегда тепло, это действительно стильно. Вот э, мы приближаемся к такому сезону, надеюсь, уже более летнему варианту. Вот, например, подобные головные уборы будут к месту или нет? Нашим летом. Возможно. Любой головной убор будет. Да, да. Единственное, наверное, стоило обратить внимание, что у нас присутствуют достаточно такие сильные ветра. И чтобы э, головной убор, шляпку, не сдуло, здесь нужно правильно выбрать размер и крепление головного убора. Вот, вот я тоже наблюдаю, как а как она у вас так держится, держится, да, чтобы ничего там ни ни никак не случилось. Для этого э, мастера шляпного дела используют э, шляпные резинки. Моя шляпка сейчас тоже держится на резинке. Я вам продемонстрирую. Вот такая вот. Да, угу. Вот они, секреты в чем. Конечно. Хитро. Которая одевается под волосы, некоторые дамы пытаются надеть на подбородок, ни в коем случае. А как это вот мне делать? Смотрите, у меня короткая, например, стрижка, и резинка будет видна. Нет. Для этого резинку вы подбираете в цвет ваших волос. Все и Все элементарно? Да. Угу. Ну давайте попробуем вернуться все-таки к мужской к моде, да, к мужчинам. Вот им в этом сезоне, в грядущем, какой сделать выбор, в пользу чего? Вы знаете, сейчас очень много э, кепок всевозможных, э, картузов, которые, опять-таки, женщины позаимствовали у мужчин, э, всевозможные котелки. Как ни странно, казалось бы, головной убор 20-х годов, но, тем не менее, сегодня он опять актуален. И все та же шляпа Федора. То есть, если мы хотим выглядеть стильно этой весной, котелки и шляпы? Одеваем и выглядим на все 100%. Ну что же, я думаю, все телезрители сейчас прислушаются к вашим советам. Анна Андриенко, дизайнер головных уборов, была в гостях в «Полезном утре».